Представляем вашему вниманию кошму однослойную 2 на 2. Защитный экран или кошма изготавливается из огнестойкого брезента, применяется как средство тушения пожара на начальной стадии развития путем накидывания его на очаг возгорания и предотвращения доступа кислорода к источнику огня. Такой противопожарный метод широко может применяться в любых жилых помещениях